Приветствую всех! В школе Jobs меня зовут Достан. Hello everybody and welcome to Jobs School. My name is Достан. Good afternoon, guys. Хорошо, это у нас уже 12-й урок, в котором мы с вами поговорим о времени Present Perfect. Да, у многих это время выражает просто какой-то взрыв мозга, и многие, да, его не понимают. Давайте сразу, чтобы вам было легче понять, я приведу пример. I have... I've my arm. Как это переводится? Я сломал руку. Я сломал руку, да? Mm -hmm. То есть получается, я в прошлом его э, руку сломал mm -hmm. и в настоящем виден какой-либо результат, да? То mm -hmm. есть гипс или сломанная рука. А, то есть, да, это произошло в прошлом, но в настоящем виден какой-либо результат. А, хорошо, и давайте попробуем построить предложение. А, для этого нам понадобится, как, как всегда, а, субъект. he, she, it mm -hmm. здесь у нас вспомогательный глагол have а с этими местоимениями have изменяется на has yes. yes. дальше у нас идет глагол в третьей форме то есть помните, мы сами в past simple проходили, что есть также вторая форма, например eat, ate, eaten да? mm -hmm. например, скажем, здесь мы должны использовать именно третью Форму, например, eaten. Ну, если это, конечно же, если глагол неправильно. Если же он правильный, просто в конце ставим букву иди, uh, да? Uh -huh. Например, work. work. Worked. Да? И дальше uh, object какой-то, да, uh, Давайте скажем, я сделала работу автоном. Uh, I done this work. Нет. Uh, I. I has done. Нет, почему has? I, I, have, I, have I have done my have work, my work. Да, я сделал работу, mm -hmm. uh, он сделал работу, he has done, done his work. Uh -huh. so, uh, uh, они сделали свою работу, they have uh, uh -huh. worked done. Done. done their work, uh -huh. yeah. они сделали uh, работу. The work. Uh, хорошо, а что если мы составим вопрос? Давайте быстренько вопрос, как мы составляем чаще всего вопрос? Смомогательный глагол. Да, вспомогательный глагол, то есть have должен перейти в начало. Они сделали работу на have, have they done the work? Они сделали работу? Ты спрашиваешь, да? То есть они выполнили работу. <coughs> хорошо, с этим все предельно понятно. И, конечно же, есть у нас отрицание и вот отрицание у нас идет после have, not. I haven't, или да, I have not. Um, ты не сделал работу. Haven't. You have done the work. Mm -hmm. Да, ты не сделал работу. Uh, ладно, давайте, если мы начали уже о past simple, давайте сравним это время, present simple. вот ah, uh, present Perfect. С past simple. Так когда мы используем past simple? Прошедшим. прошедшем, прошедшем какое-то действие, которое было в прошлом, в да? да? А present, present perfect. В уже завершенное в, действие в настоящем, в настоящем да. да? Связано с настоящим. Например, скажем, Владимир потерял свои туфли. Как это сказать? Владимир? He um, a... lost, lost his shoes, so he can't find it. То есть yes. недавно он потерял его, да? He is looking for his shoes. Mm -hmm. Он ищет. Look for? Look for. Это uh, да, искать. Look for, mm -hmm. что-то искать. He is looking for his shoes. То есть mm -hmm. он сейчас их ищет. Yeah. Он их не может найти. He has lost it, да? Lost. Mm -hmm. uh, хорошо, uh, да, конечно же это будет uh, has, да? He has, has lost. He has issues. lost. He has lost. Он их потерял. Да, а хорошо. Lost тот. Также неправильный глагол. То есть, да, как мы сказали, Present Perfect выражает какое-то действие, которое произошло недавно, но до сих пор как бы. Mm -hmm. Да, да, да. Произошло в прошлом, но до сих пор оно есть, да, как бы, да. А, ну, может, произошло это пять минут назад или там, часом ранее. А если мы скажем, Владимир потерял свои туфли, то есть это уже все, он потерял их и не смог найти, что мы здесь должны сказать? He? He has... Нет, он их уже ah. потерял в прошлом, все. He, he was, Да. He, he lost, lost his shoes. То есть э, все это действие произошло в прошлом и также закончилось. Также, mm -hmm. да, там. Mm -hmm. uh, это, конечно же, past simple. Uh, но скажем, что он наш, нашел их. Как это сказать? Now. He, he has. He has he found, it. Found. Yeah, found it, but, no. he has found it. Видите, да, разницу? Yeah. То есть он их э, потерял, можем здесь да, сказать, здесь он их в прошлом потерял, не мог найти, но неожиданно он их нашел yeah. наконец-то. Вот, uh, uh, but now, да, вот это я now. но сейчас это у нас... Какое? Now, то есть прямо сейчас он их нашел. В да, в данный момент он их нашел. А, да, То есть если что-то происходит, если что-то произошло недавно и есть какой-то результат, вы можете использовать Present Perfect, да? этим он и хорош. А, то есть смотрите, если Past Simple ничего нам не говорит о настоящем, да, но в этом Present Perfect нам известно, что он их ищет и находится в процессе. Ладно, давайте приведу такой пример, и вы должны угадать здесь, что нужно использовать: present perfect или past simple. Давайте скажем, он всегда любил петь. Если нужно только учитывать тот факт, что этого человека сейчас нету да, в живых, и что мы должны сказать? Он любил петь. Нет, почему? Он его больше нету. He loved, да. He loved singing, да? Uh, he always loved singing. Он всегда любил петь. Mm -hmm. А если теперь скажем, что этот человек есть и как бы мы говорим, что он, люби, uh, он любил петь, то есть mm -hmm. и раньше любил, и сейчас любит. Mm -hmm. He has да, singing. He has always loved singing. Видите, okay. да, разницу?